Всем привет, ребята! Сегодня прошил... Э Солярис э, на Евро 2 точнее мы его уже прошивали э, по-моему неделю назад да, где-то так э, единственное, да, здесь прямо все единственное, что паука он еще не успел поставить владелец, но сегодня обещал поставить на данный момент катализатор стоит но прошита уже Евро 2 э, прошивку я заливал такую, ну, повседневную в общем-то которую всем прошиваю, но э, владелец захотел ну, большего эффекта, соответственно, сделал индивидуально, чуть-чуть там по быстрее должна она разгоняться, по сути, как бы нарастание момента получше должно быть э -э -э побыстрее, как бы и дроссель шевелится и все остальное, ну вот сейчас выехали проверить все это дело посмотрим, как, главное, чтобы основная задача, я боялся чтобы коробка не уходила в аварию, там в принципе можно еще поднимать крутящий момент, роста, точнее крутящего момента, но можно напороться вот на неприятность такую, как ошибка робота будет, то есть она будет разгоняться в какой-то момент, отработает защита и отрубит коробку, только после перезапуска зажигания можно будет продолжать движение. Ну сейчас едем, катаемся, как бы вроде все хорошо. Ничего такого, да. Расход, как владелец сказал, даже упал. Расход примерно полтора литра упал. Но поставим еще паука сейчас, и я думаю, эффект будет еще мощнее, сильнее, так сказать. И на расходе это отразится, естественно. Но машина даже при установленном заводском катализаторе после смены прошивки на 17-х колесах машина стала другая, реально другая. Она набирает, когда он хорошо срабатывает. И на трассе она уже уверенно стала идти, можно на обгон смело в экстренных ситуациях выходить. И как бы ну, ощутимая разница есть. Поэтому я не знаю, почему водители солярисов не едут к Вадиму, рекомендую. Ни одну машину уже шью у этого человека. Очень ответственно и добротно человек делает свою работу. Да, так. Да. Самое главное, что владельцы. Рады, что у них все хорошо и как бы проблем не возникает, так как мы прошивки реально выкатываем на автомобилях, не просто так их создаем, что-то там поправили и зашили, а именно выкатываем, чтобы не было проблем никаких и комфортно было и динамично одновременно. Ну, не знаю, почему Солярисы особо не едут, как кто-то говорил, что уже они все прошиты другими э прошивками. Может быть, это и так, конечно, но не знаю. Почему-то их мало. Может быть, надо как-то пошевелиться в плане рекламы или еще что-то. Но не забываем, что мы прошиваем Solaris, Rio, то есть с моторами Сиды, с моторами 1.4 и 1.6. На двухлитровых версиях автомобилей уже, ну, я имею в виду Kia Hyundai, там блоки управления стоят Siemens, и они совершенно иные, и их прошить надо, э, ну, во-первых у меня нет оборудования, во-вторых там э, часть блоков только с разбором блока шьется, ну, чему как бы не хотелось это очень делать, потому что вскрывать блок, подпаиваться, перепрошивать, да, здесь прямо все подпаиваться и ну, все это нарушение как бы герметичности блока, естественно, он склеится потом, ну, как бы это вмешательство уже физически. На данных автомобилях тут все прошивается через разъем диагностики и, в принципе, ничего не заметно, то есть прошивка дилером также не заметна, то есть все как бы работает, контрольные суммы все совпадают с заводскими и проблем, в общем, не должно возникать. Ну и отсечку я сдвинул к 7000 что она реально машина реально едет, даже в обычном режиме, можно так сказать и пошашечь, хоть это на автомате, но ты уже чувствуешь себя уверенно, когда едешь на дороге. Ну, это самое главное. Так что не забываем, опять же, ходить под видео, там у меня ссылочки Драйв Контакт, колокольчики жмем, подписываемся, ну и ждем новых видосиков. Всем пока и до новых встреч.